У нас есть кривулина. Мы с вами эту кривулину рисовали, делали расчет. Вы помните, сколько времени сил у вас это занимало. Достаточно долго, сложно. И сейчас мы с вами прорисуем эту же кривулину в программе Книг и Дизайн Книг. Посмотрите, как это делается. И... Провяжем без подключения электроники, без подключения адаптеров, вообще без каких-либо подключений. В отдельном режиме, когда компьютер стоит там по себе, визуальная машина сама по себе. Чтобы понять, как, в принципе, это все работает. Так, у меня есть контуры, есть сантиметры. Когда вы переводите какие-то такие сложные вещи, у вас обязательно есть размеры. И эти программы строите по размеру. Немножко разный принцип заполнения, но размеры нам обязательно нужны. Итак, основание у нас 12 сантиметров. Мм. И дальше мы просто по точкам строим контур. Вы не, не сильно сейчас смотрите, как это делается, потому что все это мы будем с вами изучать в программе. Мне просто надо показать вам сейчас принцип работы как это просто и легко выполняется, перенос в, на экран программы. Убираем лишнее. Так, и... Есть разные варианты. Самое сложное это, конечно, четкие и абсолютно точные при рисовке закругления. Ну, это вам любая программа. Такие сложности может предоставить. Так, сантиметр, бок сантиметр наверх, и дальше идет... Можно подкорректировать немножко... Добавить точечки. Немножко сподвинуть, потому что главное вывести четкую высоту. Четкую высоту с одной стороны, четкая высота с другой стороны. Ну, собственно, как-то так у нас криволинка и пойдет. Мы с вами ее построили, вы видите, я перенесла ее, в общем-то, один в один. На масштаб не смотрите, потому что масштаб вообще никакого тут не имеет значения. Скрин сам по себе, программа сама по себе. У нее есть линейки, копирует четко, определяют размер деталей, который у нас получится в итоге. Мы устанавливаем петельную пробу. Здесь есть огромный список, какую возьму, у меня отработаны эти пробы. Самое главное взять ту пряжу, которая есть, либо довести новую. Я буду вязать из акрила. И вот наш деталь. Сейчас мы ее немножко увеличим. Можем идти ее связать, ставим вниз линейку, и сейчас мы с вами будем ее провязывать в режиме э, видеозаписи, потому что у меня компьютер в одном месте находится, машинка в другом, мне нужно перенести компьютер, перенести, заправить нить и теперь провязать. Но я знаю, что у меня максимально 66 кидов, максимально по ширине 33 ряда, и в общем-то все, расчет сделан. То есть вот он контур, и вот они, петли ряды, которые мне нужно будет делать убавки-прибавки. В этом, кстати, тоже такой вариант хороший. Помните, когда мы с вами вязали, лицо-изнанка имеет значение. Так вот здесь вы можете легко переворачивать деталь. Если вы ошибаетесь вам нужно лицо-лицо, вы можете развернуть ее прямо здесь, в разделе резюме вязания. Даже расчет будет у меня. Итак, в программе Книстайлер мы сделали детальку. Сейчас я делаю то же самое в программе дизайна. У нас высота 12 сантиметров, ширина высота 17 ширина 12 Даем название. Для того, чтобы не рисовать. База готова. Внизу 12 сверху 17 И теперь наша задача из Тремоугольненько вырезать лишнее два сантиметра он пойдет на точку. Сделали дальше, снизу пять сантиметров. У нас вторая точка. 7 сантиметров вверху, на самом деле все очень просто, ставь. и один а, сантиметр Эту точку мы еще берем, окно ну, почти, почти, почти. Это мы сдвигаем на три сантиметра. Раз, два. И здесь все осталось закругление закругление 5 сантиметров от края, и вверх должно идти тринадцать с половиной. Вот там будет точка. Кстати, Вот здесь у нас идет граница, вот она. И осталось только закруглить. Одна и вторая. Ну тут, три точки примерно так. Эти точки вполне можно двигать. Вот куда подвинете? Да, и будет провязано. Достаточно ровно. Все, мы с вами построили вторую деталь в программе дизайн. Видите, немножко по-разному работают, но принцип тот же самый. Идем в раздел интерактивного вязания и та же самая схема мы провязываем по указанию ряду. Сохраняем. Здесь мы можем определить справа-слева, откуда у нас идет изнаночная сторона или лицевая. Это опять же переворот на лицо-изнанку. Устанавливается прямо на живую. Менять можно параметрах все что угодно. И переворачивать, и разворачивать, и накладывать узоры. Все можно делать, совмещать с узорами. Возможности безграничны. И здесь мы с вами потихонечку идем... Спустить, так. спустить, Ткань. уменьшить, лево, один. Так, я вижу, что у меня четвертый ряд. Вот он, раз, два, три, четыре. И уменьшить на одну петлю. Спустить. Третий тканец. Уменьшить, лево, один. Уменьшить, лево, один уменьшить на одну уменьшить лево один уменьшить лево один машина даже приятным мужским голосом нам сообщает чтобы мы выполняли убавление либо прибавление все точно так же как в программе книги и в дизайне немножко по-разному выглядит экран принцип работы абсолютно одинаков нюансы расскажу когда мы с вами будем изучать работу в программах Констайлер, свои нюансы, дизайна, свои нюансы. Поэтому принцип работы э э рисование деталей фантазийные. я вам показала. Это к тому, что в этих программах можно рисовать все. Почему я не взяла вам выкрытие? Потому что выкрытие – это стандартно, это само собой. А вот такие вот вещи, фантазию вашу, любые, любые кривые, любые невероятные совершенно сочетания и детали вы можете рисовать только в этих программах и сейчас мы с вами создали идем выкройка построена вяжем рабочая нить машина компьютер и видите что электроника вот ничего не подключена. Электроника сама по себе, машина сама по себе, ничего не стоит, разъем пустой. Единственное, что у меня есть, это мышь от компьютера, который лежит передо мной. Все, пустая механическая машина и старенький ноутбук, на котором установлены только программы книстайлер. Вот сейчас буду вязать по ней, по этой программе выкройка, которую мы только что с вами построили в Knitstyler и в дизайне она идентична и в общем-то раздел вязания у этих программ тоже очень похож. мышь, которая будет сейчас передвигать мне линейку и машинка, так что нам нужно, нам нужно посмотреть, сколько у нас петель нужно набрать, с какой стороны стоит каретка. Экрану программы очень информативный. Мне нужно набрать 34 петли. Вот они. слева 17 и справа 17. Рабочая нить находится с левой стороны. Вот через 3 ряда у меня будет некое действие, которое я увижу, когда подниму линейку. Линейка поднимается, вот мышка. Видите, вот мышь, которую я держу в руке. И вот здесь вот нажимаю уголок. И кунок у меня получается указание, где какую петлю убрать, где какую петлю добавить и поменять цвет. В данный момент меня интересует первая строка 34 иглы. Делаем набор. Нить должна находиться с левой стороны, поэтому набор нужно делать справа налево. Это не очень удобно. И не является одним из моих самых любимых движений, потому что мне физически неудобно. Поэтому, уж, извините, я делаю другую сторону. Добавлю один ряд. На один ряд у меня будет больше, поскольку все-таки это информационное вязание. И вот чисто так, для общего понимания, если у вас начинается изменение количества петель, убавки, особенно это касается убавления, Прям вот со второго, с первого со второго ряда провязывайте лишний ряд. Вот прям с нуля убавлять не стоит. У вас получится очень неприятный хвостик с краю, а не такая фактическая убавочка. Поэтому каждый раз нужно смотреть по факту, где мы там делаем убавку, в каком месте. Так, счетчик обнулить, счетчики на программе и на машинке должны совпадать. Так, ну я провязываю первый ряд и обнуляю. Все. Готово. И теперь так навишу маленькие грузики, просто потому что у меня деталька очень маленькая, и гребенка, ну, вспомню, гребенка. гребенка может оттягивать. Так, и смотрим. Раз, два, три. В третьем ряду. Мне нужно сделать убавление петли. То есть, смотрите, сейчас я на нуле и начинаю двигать. Первый, второй, третий. Противный звук. И я вижу с правой стороны. Мне нужно сделать убавление. Вот оно. Вот здесь я буду убавлять, убавлять. Каждая ступенька это убавление. Кривульно нарисовано так, что у меня длительный прямой участок. И, естественно, ничего. С другой стороны я делать не буду, я буду убавлять только там, где мне нужно. Убавляем. Первый ряд, второй, третий. Убавление петли. Какие делать убавления, какие делать прибавления, вы решаете сами. Программа вам такие вещи не рассказывает. Это только на усмотрение вязальщицы. Дальше беру мышку, двигаю. Противный звук в пятом ряду минус одна петля. Дальше в седьмом ряду Дальше в девятом ряду одиннадцатом ряду. Поскольку деталька очень маленькая, если я буду просто пересаживать петли, может быть стянутый край. Вот это та ошибка, которую многие делают на таких небольших деталях. Почему не выпадает размер? Потому что вы стягиваете. И каждый раз стяжка уменьшает, уменьшает, уменьшает размер. Это тоже является таким неприятным моментом. Следующие 12, 13, 14, Пятнадцать. Аж в пятнадцатом ряду я буду делать раз, два, три, пятнадцатый ряд минус одна петля. Шестнадцать, семнадцать. 18, 19, вот она, 19 ряд минус 1, следующий раз, 2, 3, двадцать 23, 4 ряда. Почему так? Потому что стоит установка делать убавление, где попало, либо делать убавление, прибавление только со стороны рабочей нити. Программа KnitStyler дает только две установки, либо как попало, либо со стороны рабочей нити. У дизайна есть возможность ставить еще со стороны противоположной от рабочей нити, если мы вяжем, например, частичное вязание. Мы можем убавлять со стороны противоположной. В нити, к сожалению, этого нет, но там есть, там есть свои хитрости, о которых я вам расскажу, как с этим бороться, когда мы с вами будем вязать практическое занятие после изучения программы «Книдстайлер. Дизайн книг». 23, одна петля убавляется, дальше 27, одна петля прибавляется, у нас начинает идти прибавление. Вот видите, все уехало, почему? Именно потому, что деталь маленькая, а задача программы делать так, чтобы у нас шли изменения только со стороны рабочей нити. Значит, 1, 2 3, 27 делаем прибавление петли самым простым способом буду просто накидывать петельку 28 28 делаем минус 4 петли сразу с левой стороны и после этого обратите внимание 3 ряда я ничего не буду Выполнять. следующий раз в тридцать первом плюс 1 и в тридцать минус 1 и так далее то есть программа мне четко указывает где в каком ряду как я делаю. вы видите ничего не подключено ничего не стоит мышка переводится и я провязываю сейчас я довяжу до конца вы видите все вот на ваших глазах никаких больше хитростей в разделе вязания нет Нюанс в том, что если у вас, например, нету возможности поставить компьютер рядом, вы можете порядно себе прописать убавки-прибавки в, в каждой детали, если они небольшие, тем более я хитрю иногда так делаю. И разрезные изделия небольшие, типа бактусов и прочего, которые я представляю, тоже делаю так, сижу. За столом, без всякой вязальной машинки. И порядно прописываю себе эти таблички. И вот четко по программе, где она говорит, убавить, где прибавить. Распечатываю, и вот вам готовые таблички. Ничего больше не надо. То есть не надо думать, что программа это исключительно подключение электроники. Нет. Вы вяжете узор, вы вяжете кулир вы вяжете любые кривые линии вот слушая только вот вот вот это вот место когда убавить когда прибавить и в зависимости от того какой узор вы вяжете вот давайте сейчас я вам покажу так 27 у меня стоит вот я вам сейчас показываю раздел проверочный здесь у меня размер детали вы видите вот вязание у нас надо провязать 64 ряда смотрите если я подставляю другую петельную пробу у меня узор либо у меня там резинки либо еще что-то либо другая пряжа вот их много много много слонимская фанговая например три сложения были у меня такие применить смотрите на то как поведет себя деталь она стала меньше и если я иду в раздел вязания, у меня она стала больше, потому что у меня стали меньше клеточки. Видите, клеточки сразу изменились. И деталька стала. Так, применить. Деталька стала 97. Было 64, стало 97. Почему? Потому что у нас. Шли накиды. Другая петельная проба. Собственно, вот то, что я вам показываю, это то место, куда мы вводим нашу петельную пробу. Сколько петель и рядов. Ну, здесь в 40 и в 60 петлях в рядах. Все. Мы вводим петельную пробу на разные пряжи, на разные разборы, на разные виды узоров. Подставляем и все готово. Если мы выберем другую какую-то Так, ну вот, есть... Там первую попавшуюся беру, применяем. У меня меняется деталь. Идем, смотрим на вязание. 82 ряда. Я должна попасть в размер детали каждый раз. И каждый раз на разной петельной пробе, на разной пряжи у меня будет разное количество рядов и разное количество петель. В зависимости от плотности, в зависимости от пряжи, в зависимости от узора, да много от чего это будет зависеть. Но контур не меняется. И в итоге, что я ни делала, я должна попасть в свой размер. И, собственно, сейчас мы это с вами и проверим. Ставим обратно. Сейчас найду, где мой сильвер. Девять. применить проверяем что у меня 64 так вот они 27 ряд выставляю себе 27 ряд все я попала вот он плюс 1 который мы только что сделали и дальше 28 который мы не сделали еще минус 4 это то на чем мы остановились Двадцать восемь минус четыре. Четыре убрать. 29, 30, 31 прибавить изменения прям вот видны довязываю и смотрим насколько мы попали в размер контура ну и смотрим, что получается. Это был контур, и это то, что мы с вами связали, попали во все, во всех направлениях. Фокус работы в программе только в том, чтобы ввести правильную петельную пробу, не ошибиться и чтобы правильно перенести нужный контур, и тогда все ваши проблемы с вы сталкиваетесь в процессе расчета, будут решены буквально по щелчку. Ваша задача только выбрать, какой программой вы хотите пользоваться, книтстайлером или дизайн-книтом.